Сегодня в выпуске. Samsung создала умные костюмы для конкобежцев, а Цукер и Дуров рассматривают возможность интеграции криптовалюты и блокчейнов в Facebook и Telegram. Всем вечного здравия! С вами Александр Смирнов, Правильная Правда, новости науки и технологий. Корейская компания Samsung уже много лет является спонсором Олимпийских игр, а в этом году еще решила и внедрить передовые технологии в большой спорт. Специалисты компании представили линейку «умной одежды» для конькобежцев. Разработчики утверждают, что костюмы помогут спортсменам улучшить свои результаты во время тренировок. Южнокорейская компания Samsung является одним из спонсоров Олимпийских игр 2018 года в Чонхане. Организация не только поддерживает первенство в финансовом плане, но и предоставляет спортсменам современные разработки, которые помогают тренироваться. В этом году для компании спонсорство зимних игр 2018 года не станет исключением. Подразделение Samsung Benelux в Нидерландах решило внести свои технологии в большой спорт, предложив умные костюмы для конькобежцев. Спортивная одежда получила название Smart Suit. Как отмечает компания, данные костюмы помогут спортсменам на тренировках улучшить свои результаты по дисциплине шорт-трек. Передовые технологии придут на помощь нидерландской сборной по шорт-треку. Заполучить золото на южнокорейском льду вместе с ними рассчитываю Шинки Кнект и Сьюзан Шултинг. На каждом из костюмов размещены по 5 высокочувствительных датчиков. Эти устройства улавливают малейшие изменения в положении тела спортсмена, анализируют потраченную энергию на выполнение того или иного движения, при этом показывая информацию в реальном времени. Датчики являются сверхточными, а погрешность оценивают всего в 2 м мм. Спортсмена в ходе тренировки поступать на смартфон Galaxy S8 через специальное приложение. Тренер, исходя из полученных данных, сможет оценить ошибки спортсмена и дать соответствующие рекомендации, когда ему лучше согнуть руку или ногу, дабы достичь максимального результата. К тому же разработка позволяет тренеру посылать сигналы, которые будут срабатывать в виде вибраций на определенных участках суставов. Благодаря этому спортсмен сможет в ходе бега понять, где именно ему нужно скорректировать свои движения. Умные костюмы и смарт разрешают использовать при подготовке конкобежцев к Олимпийским играм. Чон Ханя. На самих Олимпийских играх спортсмены будут одеты в обычную одежду, так что на посадке тренера им надеяться уже не стоит. По словам разработчиков, новые костюмы позволят улучшить качество тренировки, так как наставники заметят малейшие изъяны в движениях атлетов. Костюмы адаптированы для каждого спортсмена, поэтому не стоит ожидать, что они появятся в розочной торговле в ближайшее время. Напомним, что зимние игры в Южной Корее начнутся уже 9 февраля текущего года. Интересная технология, правда, обратная связь слабовата. Вот была бы у тренера кнопка, атлет отстает, а он ему чуть пониже спины припекает, чтобы ускорился. Возможно, это поможет ребятам подготовиться к Олимпиаде, но не выиграть. А то, что поможет выиграть Олимпиаду, к сожалению, запретили. Сейчас мы сделали состязание человека и человека, борьбу ученых и медиков, а как раньше было? Пара-тройка фиговых листочков, вот и вся инновационная одежда олимпийца. Ладно, умолкаю, а то еще запишут на лудиты. Друзья, раз мы заговорили про Олимпиаду, давайте проверим, кто из нас лучше прогнозирует будущее, ибо делая прогнозы на последующие годы, рассуждая о далеком будущем, сможем ли мы сделать верные прогнозы хотя бы на месяц вперед. Предлагаю пройти простой тест — зайти по указанной в описании ссылке, зарегистрироваться на сайте моих друзей ForTeller и проголосовать, верю или не верю, по прогнозам. В вашем профиле на сайте сохранятся результаты всех голосований. Поделитесь такой ссылкой, например, у себя на страничке в соцсетях с хэштегом ForTeller, чтобы легко Найти и узнать мнение других людей. Цель проекта Forteller помочь людям разобраться в будущем. Речь не об угадайке, а о том, насколько адекватно мы оцениваем реальность. Знаем ли достаточно для того, чтобы делать верные выводы? Верно ли взвешиваем имеющиеся за и против. Те из нас, кто сможет лучше среднего человека предсказать события хотя бы на месяц вперед, очевидно, знают немного больше, чем остальные. Может быть, лучше анализируют или меньше поддаются эмоциям, или просто в курсе. А заодно можно проверить себя, узнать что-то новое и поучиться на своих ошибках. Также вы можете сами. Размещать на сайте интересные прогнозы и узнать, что они думают другие пользователи. Смотрите прогнозы, добавляйте к ним сообщения СМИ, комментарии обоснования от себя. Будет интересно. Если вам понравится, в ближайшие месяцы подведем промежуточный итог и организуем конкурс для самых активных прогнозистов уже с какими-нибудь призами. Также в описании вы найдете ссылку на мой профиль, где видно, как проголосовал я. Блокчейн практически универсален поэтому существует огромное количество вариантов его применения. С его помощью можно проводить выборы, регистрировать паспорта и дипломы, создавать универсальные децентрализованные базы. Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг дал энтузиастам криптотехнологий немного повода для оптимизма на текущий год. Миллиардер написал намерение изучить в 2018 блокчейн и проанализировать возможность его интеграции в Facebook. В длинном посте на своем собственном сайте основатель Facebook указал на проблему интернета в том, что он становится слишком централизованным и контролируется несколькими огромными компаниями, которые включают и Facebook. Многие потеряли веру в то, что технологии могут вернуть власть в руки людей. Крупных технологических компаний на рынке единицы, а правительство используют технологии для наблюдения за своими гражданами. Поэтому многие стали думать, что технология только централизует власть, а не децентрализует ее. По словам Марка, он, как и многие другие специалисты в IT-сфере, пришли в технологическую опыт отрасль, надеясь, что эта технология поможет вернуть власть в руки обычных людей. По его словам, децентрализованные валюты обладают большим потенциалом и могут дать обычным людям новые возможности. Таким образом, они смогут влиять на важные общественные события и высказывать свою точку зрения. Но они сопряжены и с определенным уровнем риска. В первую очередь, риск отсутствия какого-либо контроля. Цукерберг признал, что даже Facebook не работает так, как должен был работать по его изначальной задумке. Поэтому пользователь складывается впечатление, что социальная сеть, наоборот, усиливает контроль над интернетом со своей стороны, позволяя корпорациям и правительствам все больше влиять через Facebook на общество. «Но это не совсем так, поэтому мы продолжаем работать, чтобы исправить это», — написал SEO Facebook на своей странице. Цукерберг упомянул криптовалюту в своем блоге, и он изложил, что проведет 2018 год пытаясь исправить насущные проблемы, в том числе распространение разжигания ненависти и дезинформации. Это, по его мнению, основные сложности, которые преследовали его популярную социальную сеть в течение последних двух лет. Марк Цукерберг еще не готов начать ни блокчейн-технологий. Он настаивает, что нужно посвятить больше времени изучению потенциала новых возможностей. При этом он не исключает возможности использования криптовалюты в службах соцсети. Он выразил уверенность, что две вещи — шифрование криптовалюты — способны отнять власть у централизованных систем и вернуть ее людям. Бизнесмен также рассказал, чего ждет от наступившего года. По словам Цукерберга, он будет и дальше заниматься саморазвитием и с нетерпением ожидает новых знаний от совместной работы по разрешению наших проблем. Цукерберг не является единственным руководителем Facebook, выражающим интерес к Дэвид Маркус, вице-президент компании по обмену сообщениями, присоединился к совету Coinbase Inc, одной из крупнейших криптообменных компаний в конце прошлого года. Пока не ясны последствия этих заявлений для мира криптовалют. Это лишь указывает, что даже такие гиганты, как Facebook, боятся упустить свой билет на этот поезд, который, похоже, может оставить кого-то неудел. Ранее о возможном внедрении криптовалютных технологий в Telegram сообщил бывший сотрудник ВКонтакте Антон Розенберг. По словам Розенберга, Дуров готовит Telegram к выходу на ICO и планируют сделать из мессенджера глобальную блокчейн-платформу Telegram Open Network, Тон, насчитывающую сотни миллионов пользователей. А внутренней валютой на платформе будет токен Gram. Telegram защищен сквозным шифрованием сообщений, а Тон поможет избежать правительственного контроля и со стороны финансов. Деньги можно будет переводить прямо в мессенджере. Относительно Facebook звучит примерно как «Пчелы против меда», «Муравьи против муравейника», «МВД против коррупции». Фейсбук против усиления контроля корпорации над интернетом. Ну окей, видимо наш курносый товарищ уже успел на всю котлету вложиться в крипту. Но если серьезно, и Марк, и Паша умницы, им бы с нам подружиться. Если запилит Telegram, Facebook, Тесла, деньги, это будет очень крутой инструмент. И большой головной болью для спецслужб и правительств ряда стран. А вот когда примут законы хотя бы о частичной легализации во всем мире. Тогда только ленивый не будет знать о крипте, биржах и иметь свой кошелек. Блокчейн еще далеко не все знают. И 2018 год будет полон сюрпризов. За криптовалютой, скорее всего, есть будущее. Мавроди переворачивается у себя в кроватке. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Свернов. Правильная правда, новости науки и технологий.